Вот швартовый якорь английского образца. Ну зачем еще бутылка Чачи? Ну зачем еще бутылка Чачи? Разговоры о былой удаче, как кого-то там переиграли, каку на лопате подавали. Парии на тон повыше брали, партии предвыборного ралли. Тремало в верхах второй октавы И мосты, и пушки, все для славы, Головы чугунные, забавы И мартле шагов у переправы, Ордена и звания и медали, И мартель на донышке в бокале. Нужно быть ужасным и плечистым, Чтобы что-то разъяснить домристу. Вот прямо здесь, туда пошли, да. Вы, пенсию, Вы туда не ходили. а мы 8 километров на наших больших большая фирма. Если вас сейчас, даже, это...